Друзья, всем привет! Сегодня записываю обзор еще одного курса. Это «Как создать интернет-магазин парфюмерии». Значит, искала, искала что-нибудь более-менее, чтобы рассказать вам, что что-то все-таки есть еще хорошее, что у нас здесь продается из курсов. Нашла вот этот курс. Сначала искала отзывы. Отзывы в большинстве случаев были все хорошие, потому что люди рассказывают, действительно, курс записан в видеоформате, и все там подробно, и много полезной информации. Значит, я посмотрела, там очень много видеоуроков, а на самом деле это очень хорошо, поскольку в последнее время привыкла видеть то один видеоурок обо всем и сразу то в текстовом формате, там, две странички. Как бы здесь все подробно, доступно. И действительно, этот курс я могу отнести вот к такой категории, где это именно вот какой-то конкретный бизнес, можно начать и заниматься этим. Значит, понятное дело, вам не надо будет заказывать там эти духи где-то, забирать их, покупать и так далее. Все это настраивается. Просто у вас будет свой интернет-магазин, который будет привязан да, к определенному сервису, и с вашего, если магазина будут покупки, вам будут начисляться комиссионные. А, значит, почему именно сейчас вот этот курс будет актуален? Например, скоро у нас новый год, как бы подарки, да, понятно. А, таким можно заниматься и в обычные другие месяца, а не праздничные, если активно взяться и работать. Но вот, Почему именно вот сейчас я его увидела и подумала, что может быть кому-то это будет полезно. Кто ищет какой-то серьезный способ заработка, там, не клики различные на буксах и так далее. Да, а выполняя заданий, там, описание комментариев, отзывов. В принципе, вот, вот такой вот бизнес можно настроить и нормально там зарабатывать. Тем более, что автор дает всю эту информацию в видеокурсе своем, как бы мне курс понравился. Значит, я думаю, что здесь все, в принципе, понятно. Вам нужно будет настроить всю эту систему, запустить и работать. Стартовый капитал не нужен. Ну, как бы, может быть, можно и так, в принципе, пробовать без стартового капитала. Но, чтобы зарабатывать нормально, он, конечно же, нужен всегда. Даже если говорят, что он не нужен. Вот единственный такой момент. Вот здесь видео будет автоматически воспроизводиться, когда вы перейдете на сайт, вы послушаете, что говорит автор, и в принципе все. Вот, как бы я просто смотрю, что люди некоторые не все идут да под, под, под одну гребенку, все вот эти сайты шлепают на этой платформе, которая уже всем надоела с кучей отзывов, которые самостоятельно вставляются, ничего этого нет. Человек постарался именно а, над работой самого курса, а не над работой продажника, чтобы привлечь внимание, да, ваше своими отзывами липовыми. Вот это мне, как всегда, мне это всегда нравится. Ну и, в принципе, все. Здесь задать вопрос, купить, стать партнером. Ну, давайте посмотрим, вот, если купить, сколько стоит. Вот, смотрите, 529 рублей всего. Как бы сейчас, минутка. Вот, я нашла курс, покажу вам. Видео-уроки, посмотрите. Сколько их, да, тут всякие ну, остальные там разные а, файлики, посмотрите. Ну, просто вот куча видеоуроков, Действительно, если заняться, вот это называется курс. Да, сел, изучил все по шагам, все сделал, повторил и начинаешь зарабатывать. Вот как-то так. Поэтому, если интересно, если есть желание поработать в данной сфере, наладить, так сказать, свой бизнес, настоящий бизнес, не то, что я перечисляла ранее, то можно а, брать этот курс и по нему работать. Я думаю, что если хорошенько потрудиться, то можно выйти здесь в ну, приличный доход. Вот тем более, что сейчас, как у нас все покупается в интернете, я не знаю, как вы, но для меня это как бы намного проще чем сходить в магазин, там что-то выбрать. Я могу а, выбрать все это в интернете, купить, чтобы мне домой это все еще принесли. И по той же самой цене, а то и дешевле, чем в магазинах у нас. Все, ребят, спасибо за внимание. А, желаю всем удачи. И всем пока.